Мы семья Шакиров. мы из города Барнаула, меня зовут Евгений. это моя супруга Наталья. Значит, день рождения ZBZ Community для нас, конечно, это грандиозное событие, почему? потому что мы вместе долго думали, мечтали об идее, чтобы она объединяла сотни тысяч людей в одном, подкреплялось это все не только там, какими-то связями, но и финансами, и развитием. Но это грандиозное событие по-настоящему. Я очень счастлив, как тебе. Я абсолютно солидарна со своим мужем. Мы, правда, очень долго искали компанию подобную. И просто Вселенная нам послала из космоса, да, пришла она. И вот мы счастливы находиться на таком событии грандиозном все замечательно. Я бы хотела пожелать сообществу, чтобы через несколько лет, во-первых, мы праздновали день рождения где-нибудь в Майами, и чтобы о сообществе знал абсолютно весь мир, точно так же, как о компаниях таких Google, какие еще? Яндекс и так Apple. далее. Apple. Я бы хотел пожелать сообществу, чтобы на пути становления и роста появлялись только те люди, которые со своей энергетикой, со своей силой, со своим видением приумножали ту энергию, в котором сегодня в таком маленьком-маленьком зачатке, маленьком ребенке уже есть Это сила энергии, которая смогла объединить больше 130 стран Больше 40 тысяч партнеров за каких-то несколько месяцев Это по-настоящему ребенок, но этот ребенок уже с энергетикой Которая будоражит умы и сердца тысячи-тысячи людей по всему миру И мы рады, что можем поздравить, когда мы видим первые шажки Это очень здорово, мы считаем себя причастными к этому развитию, к этому росту мы добьемся многого именно в сообществе. Мы очень рады. С днем рождения, Изи Бизи!